Движение денежных средств, секреты, фишки, лайфхаки. Об этом мы поговорим в этом видео. Прямо сейчас подписывайся на канал, ставь колокольчик. Если у тебя есть какая-то уникальная ситуация по движению денежных средств, обязательно напиши их в комментариях, мы разберем в новых видео. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Поехали! Существует несколько методов составления отчетности и составления движения денежных средств. Когда я, как финансист, например, прошу данные у клиента за один месяц, по этому месяцу делаю отчетность. Мне отправил Василий Петрович, ваш бухгалтер, данные. Я по этим данным по строгому алгоритму сделал э, отчеты, а выдал это отчеты собственнику. В принципе, гуляй Вася, этот месяц никак не взаимосвязан со вторым. Есть второй метод, он супер секретный и он более толковый. Когда у нас есть начальные остатки, мы ведем доходы и расходы. Все они дают плюсы и минусы конкретных кошельков. И мы видим конечные остатки автоматически. Что служит идеальной проверкой, все ли правильно мы внесли. А второй секрет, который можно использовать, когда у нас есть перевод с кассы на перевод на расчетный счет. Либо наоборот, когда с кошелька у нас ушло 100 тысяч, на расчетный счет пришло 100 тысяч. То есть минус 100, плюс 100 должно получиться 0. Таким образом мы понимаем, если этот 0 всегда 0, значит у нас все, что ушло... То и пришло, потому что переводные статьи они никак не отражаются в отчете прибыли и убытков. То есть мы можем написать перевод-расход, и оно не попало в отчет по прибыли, и мы не понимаем, а куда же делись наши деньги. А на самом деле это была какая-то другая статья, просто ее записали по ошибке в другое место. Третья фишка движения денежных средств, когда мы добавляем категории. Например, мы добавляем филиал, мы добавляем сотрудника, мы добавляем контрагента конкретного поставщика. Тогда с помощью этого движения денежных средств мы можем сделать сквозную аналитику например филиал номер один менеджер номер один продал продукции номер один два три с такой-то выручкой с такой-то себестоимостью с такой-то валовой прибыли или наоборот такой-то менеджер с такого-то филиала продает n количество продукции с другого филиала другое третье четвертое пятое то есть мы можем эти категории перехлестывать самое главное в ддс когда у нас есть непрерывность когда есть начальный остаток есть вся портянка посередине которая выдает нам конечный остаток тогда мы можем доверять отчетности и отчеты по прибыли отчету отчеты движения денежных средств и балансу это остатки на наших кошельках в том числе если у нас нарушена эта взаимосвязь то есть у нас один месяц в одном месте третий в другом четвертый в пятом тогда эта система сложно проверяемая у нас могут быть дубли у нас могут быть пропущены какие-то доходы или расходы 5 10 то есть отчетности мы как не доверяли так и не можем доверять при непрерывном введении движения денежных средств мы в любой момент можем отфильтровать любой период любую статью любой кошелек любую транзакцию и можем понять как получилась та или иная цифра в любом отчете который у нас есть чтобы посмотреть примеры наших клиентов то как они ведут движение денежных средств приходи на наш канал там много плейлистов где мы прям клиентами досконально разбираем ддс и то как из них формируется отчетность также мы приготовили для тебя крутой шаблон где ты уже можешь фиксировать доходы и расходы которые позволят тебе проверять все ли ты заполнил правильно потому что туда мы вывели еще и баланс этот шаблон ты можешь скачать под этим видео в описании также обязательно Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, не забудь колокольчик, потому что видео будет много и они будут супер полезными. А также, если у тебя уникальная ситуация по движению денежных средств, либо по какой-то, либо другой отчетности, обязательно напиши это в комментарии, и мы разберем это на следующих видео.